Out, out, out, Здравствуйте, дорогие друзья! Наша команда приветствует вас на пятом выпуске смел шоу. И сегодня мы хотели обсудить бы с вами животрепещущую тему не только для города Костромы, но и для всей области. Тему ремонта сердца нашего областного центра ⁇ Костромского моста. Ну нахер! Отец! К сожалению, на сегодняшний день мост находится в плачевном состоянии и в нашем выпуске мы хотели бы сообщить вам свежие новости. Друзья, во-первых, этот мост, как был введен в эксплуатацию в 1970 году, так и с тех пор не подвергался капитальному ремонту. Были какие-то локальные небольшие ремонты, но такой ремонт он проводится впервые за такой большой срок. Во-первых, возникает вопрос у некоторых активистов, стоит ли ремонтировать вообще мост, не проще ли построить новый. И во-вторых, возникает вопрос, а смутности вообще вот этой всего мероприятия а почему такой слишком большой срок почему закрывают мост 7 а ремонтировать начну 9 почему этого не начали делать раньше как обещали да непонятно все таки почему мост закрывают 7 числа а ремонтировать его будет только 9 зачем нужны вот эти два дня официально заявлено для того чтобы люди привыкли привыкли к чему к пробкам да к ним привыкли инструментарно канал равно... как... в пробке стой спокойно давай Саня дергайся без сомнения, транспортная составляющая, логистика, которая есть, это тоже наше преимущество. Вы не правы, всего доброго. Нам дали советы посмотреть видео уроки от ГИБДД, как в таких ситуациях можно ездить, а как ездить нельзя. Спасибо вам большое, помогли. Это, конечно, неправда. Ну как ездить? Нужно какие-нибудь... Успокаивающе, средства с собой взяли, блядечку, таблеточки, бельяночки. Ты за засыпающий начал это говорить, успокаивающие Успокаивающе, успокаивающе засыпающие Встаете в пробочку на 4 часа и встаете. Но в любом случае понятно, что мост надо ремонтировать. Вот, Алексей, ты рассказал о том, а что... глава администрации, да, говорил такую мысль, что этот мост, как больной зуб, его лечить больно, но надо. Необходимо. Понятно, что мы как жители города... От Кастронского моста зависим полностью, потому что весь вектор экономического развития города направлен в сторону Ярославля и Москвы, а это все находится за мостом. То есть все базы, все продукты питания, вся техника приводится оттуда. Мы как бы, получается, нас обособили от мира вообще. Есть... Ну да, вот в Кострова, получается, на неудачном береге сейчас находится. То есть весь грузовой транспорт, он пойдет через Киреншемский мост. То есть, для транспорта больше 8 тонн, проезд по мосту будет вообще всег закрыт всегда? Э -э мы понимали, что, э как у хорошей хозяйки, в первую очередь, надо создать условия и климат такой, чтобы люди хотели пойти в область, чтобы они не боялись этого. Да, кстати, очень интересно. Мы посмотрели, что тендер на ремонт Костромского моста выиграла некая фирма. ООО ММС. Я я что, что мы, мы долго смотрели, да. долго искали, так не нашли источника, но какой-то сайт все-таки Лиза нашла. И та информация, которая там находится, мы ее сейчас озвучим. Ну, Во-первых, официального сайта на самом деле у этого конторы вообще нет. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. То есть Хотя... это сразу же очень смущает, вообще очень смущает. Дальше. В тендере принимали участие две компании. Одна что из тоже их. очень странно. Ну, по крайней мере, это говорит о том, что в Костромской экономике и вообще в экономике Российской Федерации только две фирмы могут заняться ремонтом моста Костромского. Что очень странно, конечно. Ну вот основным вид, видом деятельности фирмы ММС является строительство жилых, и нежилых зданий, но мост ведь это нежилое и нежилое здание. Но коммуникация совсем и другая получается. Да, дополнительный вид деятельности это строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, то есть это водопровод, канализация и газ. И при чем здесь мост, друзья? Собственно, вот такую политику мы пытаемся проводить. Друзья, я не понимаю, почему власти нашего города не снижают нагрузку на наш мост. Учитывая очень долгий период ремонта моста до 1 ноября 2017 Нам предоставили какие-то там альтернативные варианты, переправа, поезд? Нет, нам предоставили не переправа, а всего лишь теплоход да. для людей. А вот расскажите Нет, по переправу, согласен, вот, вот это, как вариант просто да. можно рассмотреть Вот все, все, что предлагается, это варианты переправиться пассажирам. Но дело в том, что те же самые пассажиры вот на этих 36 маршрутах, утром и 36 маршрутах вечером, они будут опять же приправляться по мосту. Нужно снижать нагрузку на предаварийный мост. Ведь комиссия признана, что мост предаварийный. Нужно увеличить нагрузку на водный транспорт построить нормальную паромную переправу и снижать нагрузку просто на мост. В конце концов дать работникам завершить этот ремонт без всяких проблем, а то еще что-нибудь не дай бог случится и Потому вообще мы... неизвестно чем это дело закончится с ремонтом моста. Мы сказали, то есть время... такое большое количество транспорта на мосту, конечно. То есть во время ремонта Движение по транспорту должно быть минимизировано. Да. А минимизировать мы его сможем только с помощью водного транспорта. Это наладит нормальную паромную переправу, где люди на своем личном транспорте за небольшие денежки, скажем, в пределах 100 рублей, смогут переправить свое личное авто в другую сторону реки. Власти, мы требуем от вас паромную переправу, дешевую паромную переправу. Ну, я должен сразу сказать, что наших там великих усилий по поддержке не требуется. Под... А сейчас мы переходим к рубрике цифр. В эфире рубрика цифр. В нашей сегодняшней рубрике я хотела бы поговорить о строительстве мостов. Больших и не очень. Как заявили по проекту выигравшей компании, ремонт Костромского моста составит 637 миллионов рублей. Новый мост в Костроме при этом стоит 26 миллиардов рублей. С первого взгляда ничего удивительного, ведь новый мост размером 1 километр 236 метров – не дешевое удовольствие. И, конечно, у властей провинциального города вряд ли найдется такая сумма для строительства нового моста. Но вот в чем проблема. Глава администрации проговорился, что Кострома собирает 13 миллиардов от налогов в год. При этом бюджет города составляет всего 4 миллиарда рублей. Получается, остальные деньги благополучно уходят в неизвестность. Получается, каждые 5 лет у нас куда-то улетает два новеньких моста через Волгу. Это остается большим вопросом для жителей города и области. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Давайте вспомним легендарный Кершинский мост, который строится силами компании «Строй, газ, Монтаж, который, между прочим, принадлежит Аркадию Рутенверу, близкому другу нашего президента Владимира Владимировича Путина. За все время строительства этот мост подорожал более чем в 10 раз! Изначально проект оценивался в 24 миллиарда рублей. Это немного меньше, чем оценивается строительство моста в по стране. Сегодня же ориентировочно его стоимость равняется 250 миллиардам рублей. И ход работ при этом не выполнен еще даже наполовину. У них нет мозга. Давайте сравним эти цифры с цифрами легендарных мостов других государств. Например, мост короля Парта в Саудовской Аравии длиной 25 километров, на его строительство было затрачено 1,2 миллиарда долларов. Строительство Кершинского моста при этом, который короче на 6 километров, стоит на сегодняшний момент около 4 миллиардов долларов. Это богатейшие природные ресурсы, такие как, скажем, также хочу привести в пример один из многочисленных мостов в Китае – мост через залив хаджо длина которого составляет около 36 километров, это третий по длине мост через водное пространство, срок службы которого, как заявляют, более 100 лет. Общая стоимость инвестиций в строительство составила около 1,4 миллиарда долларов. Строительство моста закончилось относительно недавно, в 2008 году. Теперь просто вдумайтесь в эти цифры. Почему в Китае постоянно строятся мосты для удобства граждан? И строятся не за такие бешеные деньги, как в Краснодарском крае, например. А в России не могут даже начать ремонт моста, который находится в плачевном состоянии, по которому проезжает несколько тысяч машин в день. А когда речь идет о постройке нового, упоминают бешеные суммы для моста длиной чуть больше километра. На сегодняшний день у меня все. Поэтому канал каналу субъективное мнение юридических людей и занимается именно политикой. Мы разбираем такие, мы делаем анализ таких ситуаций, чтобы вам стало понятно, что от политики зависит абсолютно все. Зависит по какому мосту вы ездите и вообще ездите ли вы по этому мосту. чем или ходите пешком. Поэтому да. если вы думаете, что политика не касается именно вас, вы ошибаетесь. Политика касается каждого из нас. Согласно христианским канонам, то, что мы делаем, считается большим грехом. Друзья, тем не менее наш выпуск подошел к концу, пора прощаться, ждите следующий выпуск, пока!